Что там было второе? Второе, э, а, э, не сегментировать свою аудиторию и считать, что каждый э, человек в окружении ваш кандидат, это огромнейшая ошибка. И третье, это спам. Э, пред, прекращать вот это навязанные спам ссылки предлагать. То есть это ну, настолько очень плохо. Настолько это очень плохо действует, что ну, просто-напросто, если вы это делаете, вы аматор.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 Но у меня просто-напросто уже на это времени нет. Если у вас достаточно времени, вы не проводите обучение, там, не проводите тренинги, вы только-только-только вот только, только, только к своему результату двигаетесь, то, конечно, это дополнительный приток трафика, переводите их на консультации и давайте им ценность, а потом можете рекрутировать свой бизнес. Так, какие еще можно ошибки?